О чем суть дело? Я, Соловьев Александр, познакомился с гражданином Польши Вышинским Пшемусловом в 2007 году на одной из интернет-бирж по транспортным перевозкам. На то время я занимался экспедированием грузов, логистикой и знал польский язык. Мы познакомились и начали сотрудничать в плане экспедиции и потом немножко начали заниматься перевозкой биотоплива в Польшу. Впоследствии э, заказы на востребованный продукт э, возросли, и была необходимость создать предприятие, которое у себя на базе в Харькове консолидировало таможило, товар и отправило полностью для одного контрагента Монфарк Шимыславышинский. Э, к примеру, на 20-й год я цифрам, э, за четвертый квартал оборот составил полмиллиона гривен. А уже 4 квартала квартале десятого года оборот составил миллион восемьсот гривен. То есть спрос увеличивался с каждым годом, с каждым месяцем на данный товар. Собственно, я в этом же периоде открыл производство по переработке семян подсолнечника на брикет и отправлял то же самое контрагенту Монфорб шемыслава в Польшу. Однако к концу десятого года я заметил, что Товар уходило больше, собственно, денег поступало от контрагента меньше. Неоднократно я разговаривал с Примиславом Шицким, задавал вопросы, почему так происходит. На что был получен ответ, ну, мы еще наверстаем, мы будем работать, то есть еще свою ты получишь. На 14 февраля 2011 года его дебиторская задолженность составляла 62 тысячи евро. Об этом свидетельствует налоговая проверка, которая была проведена на моем предприятии 5 октября 2011 года. Все это подтверждено документально. И одновременно с этим мне, как и директору предприятия, приходили уведомления с приватбанка, потому что если находятся ценности за границей, то, соответственно, банк это все прослеживает. И замечания по этому поводу приходят требования погасить задолженность. Я прекратил работу с фирмой Монфор пшемыслов и посыпались с его стороны угрозы. Хочешь, мол, разборки с прокуратурой, мы тебя посадим, мы тебя неизвестно что не могут с сделать. Это, Это было? в 2011 году. Где-то, наверное, с мая. Да, началось где-то с мая месяца. Угрозы и все такое. Я на то время не понимал, при чем здесь угрозы идут от прокуратуры, потому что гражданин Польши, прокуратура в Украине. Ну, я не понимаю, какая здесь ну, связь, какая цепочка. Может быть. Э, я в дальнейшем узнал, что э, данный гражданин Шимыславушинский э, проживает совместно э, с, некой, с неким э, работником прокуратуры. Э, правильно это называется. Старший прокурор отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Харьковской области советник Совете юстиции Елена Игоревна Шимаева. Данный факт подтверждает то, что созданное и предприятие в Польше Комбуд, Общество с ограниченной ответственностью, данная гражданка Шимаева Елена Игоревна тоже вносит в устав предприятия сумму 100 тысяч злотых. И таким образом она сейчас находится как соучредитель совладелец данного предприятия в Польше. А угрозы, простите, были с чьей, с чьей стороны? Угрозы были со стороны Вышинского, кроме того, у меня происходили негласные обыски на квартирах, кроме того, работники прокуратуры, работники налоговой милиции в то время мне названивали, следили за мной, как мне сказал один из работников Чернозаводской прокуратуры, что за мной наблюдалась слежка на протяжении полгода. Вот. Впоследствии... Ну, да, господину Вашинскому выгодно получить обвинительный приговор в отношении меня, так как в Польше он должен очень много денег своим контрагентам. Соответственно, если здесь будет обвинительный приговор в мою сторону, то тогда он может просто показать, что он ни в чем не виновен. Вот. Ну, собственно, было возбуждено следствие, и нетрудно догадаться, чем закончилось досудебное следствие, учитывая статус, статус гражданки Шимави Елены Игоревны, которая, по моим э, сведениям, по моей информации, курировала досудебное следствие и также курировала э, следствие судебное. Тут хотел заметить, что одновременно с этим прокурор Червонзова Скоровина пытается меня обвинить в том, что я якобы обманул нечастного потерпевшего. При этом прокурор выполняет роль не только обвинения, ну и по свидетельству переводчика, потому что все опирается на якобы какие-то польские приходные расходные ордера, написанные на польском языке, и прокурор в суде представляет, что вот некий гражданин Соловьев э, обманул гражданина Польши на польских документах. Мы с адвокатом, с Андреем Владимировичем, не раз обращались к следователю, э, чтобы эти документы отправить в Польшу на экспертизу, действительно ли это такие документы, действительно ли это ордера, а не какие-то, я не знаю, документы непонятного происхождения, но, ну, к сожалению, не получили ответа. То есть суд оперирует исключительно этими документами? Да, суд оперирует исключительно этими документами, да. Ну, я в свете этих событий закрыл свой бизнес в Украине, уехал в Польшу, получил вид на жительство и работал там, потому что здесь невозможно мне было находиться, работать. Постоянно был пресс, в слежки, постоянно тяжело было находиться и мне, и моим родным. Uh -huh. Однако, я приехал в Украину 30 марта по служебным делам 30 марта 2014 года и был задержан на границе и доставлен в Харьков. В Харьковское СИЗО. Как, на каком основании это было, я до сих пор не могу понять. Соответственно, потом было досудебное следствие возобновлено. При этом присутствовал мой адвокат Шинкарчук Андрей Владимирович. И сейчас он может более детально рассказать по этому поводу. Ну, Саша немножко волнуется, я так понимаю, наговорил всего по многу. Меня попросили этим делом заняться его товарищи. Вот. Я согласился, потому что дело довольно интересное, и вменяли ему сначала статью 190, это мошенничество. Вот. Я вступаю в дело. Мы заключили с Сашей соглашение, по которому у меня можно допустить к материалам, к исследованию, и его выпускают за зал заседания суда. Я вношу залог, и мы начинаем работать, то есть мне, ну, когда Саша немножко расскажет, я не всегда, знаете, как доктор Хаус, нельзя верить человеку, пока ты не посмотришь документы, тем более адвокат должен, обязан работать с документами, а не со словами. Естественно, мне нужно было ознакомиться с материалами дела, и я подал ходатайство следователю, чтобы раскрыл материалы. А вот. Но тут оказалось не так все просто. Мне было отказано, хотя уголовно профессиональный кодекс предусматривает раскрытие материалов, если они не противоречат следствию. Вернее так, не препятствуют досудебному расследованию. В результате мне пришлось обратиться в суд, и суд обязал следователя раскрыть материалы дела. Нам раскрыли дело, но раскрыли не с первого тома, а сразу с десятого. Когда я начал исследовать, то мне, это ворох, ну, так сказать, не ворох, большое количество материала это именно товаротранспортные накладные там и так далее то есть а если не зная начала да то есть меня впустили в середину ну что я могу понять из того из материала который тебе дается там ну, ну есть там, накладные а товаротранспортные накладные называются моэнки вот ну мы начали фотографировать начали знакомиться вот и когда уже на стадии завершения, когда нам открыли уже последний том, у меня была масса вопросов. До этого я большое количество дел провел с участием налоговых споров. Да, если меня определенный опыт, есть такое понятие предпринимателю предпринимателей, предприятий, которые сталкиваются, этот, транзитные акты, налоговые ямы, что такое предприниматель меня поймет, кто работает с НДСом. Как они возникают, эти акты, для того, чтобы возникать, нужно провести проверку. Для этого необходимо провести проверку, чтобы установить истину, есть задолженности или нет, хотя бы задолженности, между двумя юридическими лицами, а тем более, если одно юридическое лицо находится в Украине, другое находится в Польше, то хотя бы на минуточку нужно провести сверку. Да? Когда мы берем а, данные одного предприятия бухгалтерского, потом данные одного бухгалтерского, мы сверяем их и выходим на какое-то сальдо. То есть это разница. А, оказывается, действительно разница существует. И польская фирма по документам, причем провела налоговая инспекция, что оно польское предприятие, которое принадлежит, как сказал Саша господину Лушинскому, оно должно около 60 тысяч евро. Но возникает один нюанс. Это провела только украинская то есть да. сторона, да. Но то, что говорит польская сторона и какая бухгалтерия в Польше, мы не знаем до сих пор. Поэтому в связи с этим в связи с тем, что я не понимаю, так какая бухгалтерия там, поскольку Александр обвиняет в том, что он мошенническим путем завладел средствами другого предприятия, то для этого хотя бы нужно было понимать, а были ли средства там на предприятии, а как они оттуда выбудут. А может, это не средства предприятия? Для этого нужно провести проверку. Я подал холотайство следствию, следователю, чтобы. В рамках международного сотрудничества, как предусматривает кодекс, э, процессуальный кодекс, провести проверку на предприятии на польском предприятии, э, попросить бухгалтера, э, произвести ряд других мероприятий, которые хотя бы установить, э, установить истину в этом деле. Э, в результате? Ну, в результате мне было отказано. Отказано, потому что, оказывается, с этим ходатайством я затягиваю. Досудебное расследование. Ну, тогда я уже, не было сомнений о том, что следствие ведется однобоко. Да? Ну, если мы хотим установить объективную истину, да, виновен он или невиновен, то хотя бы нужно вскрыть все материалы. Но почему-то следствие велось на основании тех документов, которые предоставил сам потерпевший, в данном случае гражданин Польши. И на основании тех документов, которым предоставил, проводятся экспертизы, на основании тех документов, которые, э, э, то есть доверие, доверие к документам почему-то именно к, к, к тем, которые предоставил потерпевший. Возникает очень много вопросов. Э, ну, До сих пор еще экспертизы так и не было проведено. И вот этот весь материал на основании всего лишь показаний потерпевшего и предоставив там ряд выписок банка о том, что якобы проходили средства. Да, средства проходили, но только раскрывая немножко, может быть, немножко уделюсь в детали, что такое внешнеэкономический контракт, чтобы вы понимали, это там невозможно наличными рассчитываться. Кто занимался внешнеэкономическим контрактом, понимает, что Идет контроль со стороны банка. Банк должен сообщить в налоговую, должны провестись проверки, если вдруг идет нарушение. Такого понятия, как расчет наличными внешней экономической деятельности, не существует. Нету его. А здесь речь идет о том, что были предоставлены документы, в которых на польском языке написано, что это кассовые ордера. Как мы потом оказалось, выяснили уже в процессе раз, э, судебного разбирательства. На судебном расследовании этого не было сделано. То есть то, что это были... Э, ну, мы польского не знаем. Саша польский знает, да? Ну, вот я, допустим, не знаю. А следователь тоже не знает. Вот. Понимаете, когда вы берете документ по, на польском языке, э, вы там для себя как бы понимаете немножко суть. Но... Все ли вы до конца понимаете? Для этого должен делать специалист Если мы говорим там зубной врач, он должен заниматься зубами, а не строительством. Да? То есть следователь должен был эти все документы, если он не компетентен но ну, нету образования передать, э, там, переводчику. А переводчику с... были переданы документы, но только переданы две или три бумажки. А их там 54 на минуточку, их надо было перевести. Э, на основании вот э, дальше бухгалтеры что было для меня в... в как бы, ну, я до сих пор улыбаюсь и понимаю, что ситуация для него не очень приятная, потому что ему грозит довольно большой срок. А, да. До сколько лет? От, От 7 до 12 лет. Ага. Решение. Да. Поэтому, Но я как там юрист, адвокат, который знаком с документами, с бухгалтерским учетом и так далее, но мне было смешно читать заключение бухгалтера, обычного бухгалтера, который дает свое заключение на основании документов, которые не, не переведены на украинский язык, ну или хотя бы на русский язык, да, что было читаемо, понятно. А вот тут интересный момент. На тех документах, которые предоставил потерпевший, имеется подписи имеются печати, причем печать того предприятия, которым владел Александр. Но когда была проведена экспертиза, то эксперт сказал, что установить, действительно ли это подписи Александра на этих документах, которые были предоставлены потерпевшим, не представляется возможным, то есть невозможно. То есть фактически То, есть э, вариант, ну, что это, это не, не, не Александр Совершенно подписывал. верно. То есть есть сомнения в том, что это сделано Александром. Более того, э, в, ну, как утверждает сам потерпевший, что они были заполнены уже после, э, после, так скажем, тех снятий денег, о которых он говорит, что здесь снимались в Украине деньги. Вот, и он утверждает, что это сделано было Александром. Вот. А документы оформлялись потом. Чтобы, чтобы вы понимали, мы, поскольку уголовное дело ведется здесь, на территории Украины, то мы рассматриваем дело в рамках нашего национального законодательства. Наше национальное законодательство гласит о том, что выдача наличных средств да, может идти только через кассу предприятия. И в тот день... Да, в, в котором он вы выдается. То есть, э, если То вы пред... есть... Да, конечно, и вы берете обычную кассовую книгу на любом предприятии, и в, там есть кассовые ордера, они подшиваются. То есть, и можно определить, какой день вы выдавались деньги с кассы. Чтобы деньги день в день не выдавались с кассы, тогда выдаются там, доверенному лицу, который едет и вручает их там, Скажите, другому а эти человеку. А С документы можно проверить на сегодняшний момент? Э, польской стороны. Да, вот вы знаете, я думаю, что уже нет. Ага. Почему нет? Я думаю, не будем пока говорить или будем говорить. Почему нельзя проверить это предприятие? Да, я думаю, что не стоит пока говорить об этом. Мы, да, а мы... Адвокатская тайна? Да, не то чтобы адвокатская тайна, просто... У нас есть определенная, определенная тактика защиты, определенная защиты, защиты после... да. То есть потерпевшие... Э не знает о том он, он, как это Не догадывается или не знает о том что знаем мы Знаете, как в одном сериале Я знаю то, что знаешь ты но Я знаю то, что ты знаешь, что знаю я вот. Поэтому мы, у нас есть определенная информация И она будет предоставлена суду вот, И ну, Она принесет Очень существенные коррективы В, ну, в суд достовериться В том, что потерпевший Ну не совсем может быть говорит. Скажите, а на сегодняшний день это уже сколько судебное заседание длится? Вот, ну, э, да, судебное заседание да, вот, э, против, против э, Саши, в отношении Саши ага. дело возбуждалось еще по старому уголовно-профессиональному кодексу. А вот в 2012 году против него возбудили. Да. Вот, проходили обыски. Вот. Их было, их, по-моему, было Пять. 5, 5 обысков. Пять. Вот. Ну, в результате обыска вам скажу, ну, они проводились где? Проводились дома, непосредственно дома, на тех складах, где якобы могли храниться бухгалтерские документы предприятия, которым владелся, директором которого и владельцем был Саша. Что-то изъмалось? Да, изъяли все бухгалтерские документы, но они всего лишь только подтвердили наличие задолженности польского предприятия перед украинским предприятием. И вот что самое интересное, что сторона... Обвинение строится на том, что Саша якобы получил деньги по, для внешнеэкономического контракта, вот, а на самом деле он якобы их себе присвоил. Но, много, знаете, много вопросов в этом деле. Когда вы снимаете деньги с карточки, да, вот, ну вы хотя бы, там, вас фиксирует видеокамера на, банка, на, на банкомате. Да. Когда вы заходите в отделение банка, вас фиксирует видеокамера банка. Ни одного, ни одного видеозаписи, ни одной видеофиксации о том, что Саша снимает деньги с банкомата или с банка, нет. Более того, есть имеется справка, мы, вернее, следователь запрашивал о том, ли пересекал ли Саша границу в период времени, когда снимались деньги и так далее. Так Вот Саша до 2012 года границу не пересекал, он не был в Польше. То есть, грубо говоря, если деньги снимаются из кассы, то он должен был ехать туда в Польшу, и там снимать деньги с кассы. Но если э, ему передают здесь, то говорить о том, что он брал деньги там из кассы, это всего лишь голос, ну, голословно. На сегодняшний день сколько уже там успело? Э, ну, а, их остается пока 21 том плюс две видеозаписи. Это... Плюс в суде 2 тома. Ну и понятное дело, что в суде это э, рассмотрение в суде. После того, как дело выпадает в суд, вручают нам обвинительный акт, и мы с ними знакомимся, то есть было самое интересное то, что когда я получил обвинительный акт, и пришел в суд и указал на, на существенные недоработки в обвинительном акте, в данном случае реквизитов не хватало и так далее, то когда мы сверили с обвинительным актом, который был передан суду и который ему, они немножко разнились. То есть один готовился мне, я так понимаю, один готовился суду, там, насилие какие-то. Более... Ну, э, нет, э, они по существу, то есть э, не, э, были, ну, не, не изменились, э, там, что там накинули еще больше статей, так нет. Имеется в виду то, что требует э, уголовно-процессуальный кодекс, когда э, страна обвинения э, должна подготовить акт. Есть определенные реквизиты, которые да. должны быть в обвинительном акте. Их не было. А Я... сейчас обвинительных актов? Э -э на сегодняшний день их... Э -э Саша, покажите, сколько обвинительных актов. Раз, два, сейчас три обвинительных акта. Вот, три обвинительных акта. Э -э -э так, вот, когда э -э вернули дело, опять же, на прокурору, чтобы он доработал обвинительный акт, его, э -э его доработали, и мы начали слушать дело. Но тут опять началось самое интересное. Один из судей, как оказалось, не может участвовать в деле. Его прокурор заявил отвод этому судье. Да, действительно, этот судья участвовал в же деле, он давал санкции на обыск. Заменили судью. Мы начали опять слушать дела. Опять один из судей заявляет самоотвод, потому что, оказывается, он тоже давал санкцию на обыск. Третий раз мы начинаем соседание. И третий раз э, нов, э, назначенный судья у нас автоматизирована система назначения заявляет самотвод, потому что он э, опять же не может участвовать в связи с тем, что он давал санкцию на обыск. И То есть затягивается... четыре... Черни... Э, э, дело ведь не... Нет, дело здесь уже чисто... Понимаете, в, э, настолько было желание, так понимаю, стороны обвинения, так сказать собрать хоть какой-то материал, что они проводили обыски везде и всюду, все можно понять, и когда из всех, всех, всех, всех, всех судей, которые можно, но ну, не всех, но половину состава суда они да, использовали, знаете, вернее, участкам в этом деле, потому что когда предприятие ведет хозяйственную деятельность, не, ну, не нужно проводить 10-15 обысков. Достаточно там, поставить прослушку, там, я не знаю, установить наблюдение и так далее, выяснить, где находятся документы, и потом, чтобы их прийти и взять. Вот. Это в, в рамках следствия достаточно там, спецсредств и так далее, чтобы ими воспользоваться. Но, я так понимаю, команд, но ну, это... Это исключительно, да, моя, моя мысль, я могу ее высказать, что я так понимаю, что настолько было мало материала, что нужно было хватать все и везде. Поэтому давали санкции, санкции, санкции, но на обыск, на обыск может где-то, до да, что-то попадется. В результате ну, из тех обысков они оказались... Но ну, ну, ничего, да, ничего там такого не нашли, о чем бы Саша, там, э, Сашу можно было привлечь к ответственности. Да? В рамках там, все, все документы, которые в хозяйственной деятельности используются, никаких незаконных операций и так далее не было а. Вот Обвинительный акт опять. Мы наконец начинаем слушаться дело Со стороны потерпевшего участвуют два адвоката. И я понимаю, что в этой части мне будет тяжело работать одному, потому что объем материала большой. Следствие ввелось однобоко. Поэтому мы с Сашей приняли решение, что нужна еще одна помощь. И мы обратились к Александру Лещенко, мой коллега, вот, чтобы он помог нам немножко разобраться. Ну, Саша, передаем Саше слово вы присоединились в январе четырнадцатого года. По-моему, пятнадцатого января. 2014 года, ну, уже на стадии на той стадии, когда э, дело уже слушалось в э, суде. А, нет, извините, ну, 8 января 2014 года. Вот, на той стадии, когда уже дело слушалось в суде, э, я, честно, э, только знакомился с материалами дела, наверное, месяца три. То есть я обрабатывал ту информацию, пытался понять, э, в чем же все-таки на самом деле обвиняет Александра. Потому что на самом деле информация очень разношерстная даже разноплановая и сверить насколько эта информации достаточно для того чтобы обвинять человека в совершении преступлений за, за которое предусмотрено лишение свободы до 12 лет нужно достаточно большое количество времени вот. ну и уже После того, как были исследованы мной документы, параллельно начинали проводиться судебные заседания, потихонечку начинали допрашиваться свидетеля. И к этому времени я пришел к практически 100% убеждению, что человек невиновен. Вернее, я пришел к убеждению, что человек невиновен, просто и я был уверен, что и для суда это будет понятно, исходя из материалов дела. Это было где-то конец мая, начало июля 2014 года. К этому времени мы допросили четырех из пяти свидетелей. И остался пятый свидетель, господин Алексей Константинович, если не ошибаюсь. Алексей Иванович Дитковский. Ага, вот. Значит, Алексей Иванович Детковский, вот как правильно заметил Александр... Он является свидетелем, которого вообще изначально заявляли мы, вот, просили допросить. Сторона обвинения не просила его допрашивать. Ну, мы в процессе. Он, является? он раньше работал директором на предприятии «Монфорт Украина, которое принадлежало Александру. Вот. Мы пришли изначально к мнению, что было бы желательно его допросить, но в процессе, опять же таки, я повторюсь, изучения материалов мы поняли, что и существующих материалов достаточно, чтобы доказать невиновность Александра. И поэтому мы отказались прямо в суде, сказали, что нам неинтересно его допрашивать. Мы считаем, что всех материалов более чем достаточно для того, чтобы человека оправдать. Тут скачал прокурор и сказал, что он считает, что этот свидетель ключевой. На вопрос суда, что же такое этот свидетель может пояснить суду, прокурор аргументированно сказал, мы считаем, что этот свидетель ключевой. Вот. Ну, и После этого судом было удовлетворено просьба прокурора и вызван этот свидетель. И вот тут начались, ну, по моему мнению, довольно-таки серьезные процессуальные нарушения прав Александра. Вот. Эти все моменты мы отображали в жалобах и в прокуратуру Червонозаводского района, и в жалобах в адрес областной прокуратуры, и даже в адрес генеральной прокуратуры. Вот. Но на сегодняшний день единственная организация, которая нам помогла, это уполномоченный Верховной Рады по правам человека, которая единственная, единственная организация, которая отреагировала полно и запросила всю информацию о состоянии дела. Вот. В обращении к полномочному мы указывали, что Чернозаводским районным судом постановлялось 8 ухвал о приводе свидетеля Литковского Алексея Ивановича, вот. поскольку человек ну, по данным стороны обвинения, то есть прокуратуры, не проживает по своему адресу. Так вот, я прошу обратить внимание на то, что из восьми ухвал суда, то есть, а это ухвала суда, это, она имеет силу закона, и невыполнение этой ухвалы влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 382 Уголовного кодекса Украины. Так вот, из восьми этих ухвал выполнялось четыре. В уголовном процессуальном кодексе есть норма, которая говорит о том, что если сторона обвинения не может каким-то образом выполнить вот эту ухвалу о приводе свидетеля, она, должна, она обязана дать суду свои пояснения по этому поводу. Почему не получилось выполнить эту ухвал? Так вот, на сегодняшний день в материалах дела является пояснение о причине невыполнения ухвал суда только по четырем этим ухвалам. По четырем ухвалам от 18.08.2014 года, 18.09.2014 года, 20.10.2014 года и 10.11.2014 года, я просто на памяти на язык, к сожалению, не помню, поэтому воспользуюсь записи, нет ни единого документа, который объясняет, почему свидетель не приводится. Мы каким-то образом пытались указать это суду, обращались с письмом, вот, однако никакой реакции ни с одной организации не поступило по поводу того, что неоднократно вот эти вот решения суда не выполнялись и виновные лица не привлечены к... К ответственности за невыполнение решений суда. То есть я правильно поняла, в течение года не могут привлечь одного свидетеля? Совершенно верно. Первая упала о приводе этого свидетеля была 11.06.2014 года. Последняя 10.11.2014 года. Угу. Ближайшее судебное заседание у вас когда? А, ближайшее у нас судебное заседание назначено на 16 часов 22 мая 2015 года. И на, на нем должны заслушать как раз этого свидетеля, да? Ну, мы надеемся. Мы надеемся, что, да, что, что все-таки... До на... суд переносится именно по этой причине? Не, иной... только, а? не только. В определенный момент начались следующие нарушения. Изначально, как вот указывал Александр, его обвинили в том, что он совершил 12 преступлений. Это какие? Это создание фиктивного предприятия якобы он создал целых три фиктивных предприятия. Одно юридическое лицо, Александр, название, я просто дословно не помню. Все. МИТРАНС. МИТРАНС. Юридическое лицо под названием МИТРАНС. И два предприятия, физические лица предпринимателя субъекты предпринимательской деятельности. Вот, два. Дальше его обвинили в том, что он совершил мошенничество, это ответственность, предусмотрена статьей 190 Уголовного кодекса Украины, совершил завладение имуществом, используя свое служебное положение, в ответственность за что предусмотрена статьей 191 Уголовного кодекса Украины, и совершил 7 эпизодов по легализации средств, полученных преступным путем. То есть я, честно, когда увидел обвинительный акт с таким количеством преступлений, я даже испугался. Я подумал, ну ничего себе, преступник, товарищ Александр. Вот. Скажите, пожалуйста, а в обвинительных актах эти 12 так и фигурируют обвинительных? Нет, спасибо за вопрос. На самом деле, на протяжении года, с 28.08.2013 года, когда был подписан первый обвинительный акт, Прокурор поддерживал, настаивал на том, что Александр совершил именно эти 12 преступлений. Но в дальнейшем, 16 декабря 2014 года прокуратура уточнила. Обвинительный акт, ей уголовно-процессуальным кодексом разрешается совершать такое действие. Если прокурор в процессе судебного рассмотрения дела придет к убеждению, что обвинение нужно изменить, он просит суд отложить заседание и идет и изменяет обвинительный акт. И вот когда мы выручили новый обвинительный акт, вот, мы его открыли и увидели, что оказывается, по мнению прокуратуры, Александр совершил всего лишь два преступления. Было 12, сейчас два. Да, совершенно верно. Вот. На сегодняшний день его обвиняют в том, что он совершил создание эффективного предприятия юридического лица Митранс и совершил преступление, предусмотрено статьей 190 Уголовного кодекса Украины, именно мошенничество. Остановиться более детально на том, от чего отказалась прокуратура и почему или нет. Почему, скажем так? Давайте, там есть одно явное нарушение, на которое мы пытались указывать на протяжении всего судебного процесса. Статья 205 Уголовного кодекса Украины звучит следующим образом. Даже не звучит следующим образом. Она предусматривает ответственность за создание эффективного предприятия, то есть юридического лица, созданного с целью прикрытия незаконной деятельности. Я еще раз повторюсь, сокцентрирую внимание юридического лица. Вот. А у нас по законодательству, и это знает любой начинающий юрист, ну даже даже не начинающий юрист, даже себе сказать, человек, который прошел в 10 классе курс э, правознавства, э, знает о том, что юридическое лицо и физическое лицо предпринимателя ⁇ это разные вещи. А вот. Так вот, э, тем не менее, прокурор... Прокуратура Червонозаводского района подписался под обвинительным актом, в котором обвинял, что Александр создал два фиктивных предприятия физических лица, лица предпринимателей, что в принципе невозможно. Я думаю, что это понятно, теперь уже стало я вам. Но тем не менее, целый год прокуратура поддерживала мнение в такой редакции. Когда... Подавался уточненный обвинительный акт, в нем, конечно, прокуратура описала, что не нашло своего объективного подтверждения совершения преступления по созданию двух физических лиц предпринимателей фиктивных, поскольку указанная статья предусматривает Создание лишь юридического лица, а не физического лица предпринимателя. То есть возникает вопрос, а почему же целый год обвинение поддерживалось в таком ключе? Как Вы думаете, почему затягивается расследование этого дела? Я соглашусь со своим коллегой. Дело в том, что у стороны обвинения нормальных доказательств нет. Все доказательства строятся на документах, которые созданы на иностранном языке на польском языке. Вот. Я позволю себе э, процитировать э, мнение эксперта, который проводил экономическую экспертизу. Вот. Эк экспертизу чего? Экспертизу финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Э, э, предприятия Александра и предприятия Монфорд пшимослава вашинский которые вот в Польше. Вот. На вопрос эксперту ставился вопрос. Э, подтверждается ли задолженность предприятие Александра перед предприятием в Польше. Вот, то есть уже как бы вопрос наводящий сам по себе. Ну да ладно, ну, если следователь считал, что так его нужно поставить, он так его и поставил. Вот, и следователь направил эксперту э, ряд документов для исследования. Так вот, что пишет эксперт? На исследование предоставлена информация по счету Монфорд-Пшемиславушинский. Дальше следует номер счета. На иностранном языке в установочной части уточненного постановления о назначении судебно-экономической экспертизы следователем райдела установлено, что денежные средства перечислены предприятием монфорд пшемыслав с расчетного счета в адрес ООО «Монфорт украина который принадлежит Александру, как оплата за торговые материальные ценности по внешнеэкономическим контрактам. Таким образом, исследование проводится, исходя из того, что денежные средства, перечисленные предприятием монфорт шамыслава Республика Польша, с расчетного счета э, в адрес э, Монфорт-Украина, которая принадлежит Александров, как оплата э, за торговые материальные ценности по внешнеэкономическим контрактам. То есть, эксперт делает вывод, э, исходя из предположений исследователей это понятно. И, отвечая на следующий вопрос, следователь, я прошу не, эксперт повторяется, что он, отвечая на вопросы следователя, исходит из предположения, что в этих документах на иностранном языке информация о перечислении денежных средств с одного предприятия на другое. Поскольку эксперт поступил совершенно верно, он не может не выполнить постановление следователя, но в то же время он и у него нет возможности какой-то эти данные сверить, поскольку документы на иностранном языке, он, ему для этого нужен переводчик или хотя бы нормальный перевод. Вот эксперт и дал такое заключение. Скажите, пожалуйста, Вы обращали внимание суда на то, что в прокуратуре работает заинтересованное лицо? Нет, внимания суда мы не обращали, поскольку, опять же таки, это предположение Александра. И, во-первых, во-вторых, даже если бы это оказалось так, то сейчас поддержанием государственного обвинения занимается прокуратура Червонозаводского района города Харькова. Вот. Поэтому, ну каким-то образом... Убедить суд в том, что работник одной организации осуществляет влияние на другую организацию с целью давления на суд, ну, будет как минимум тяжело. Вот. Поэтому мы и не пытаемся это каким-то образом афишировать, тем более, что опять же это все строится на предположениях. У нас три обвинительных акта, да? чем да. последний отличается от остальных. Последний обвинительный акт от э, второго обвинительного акта э, отличается только э, описанием ситуации. То есть, так как прокуратура э, видит э, совершенное якобы преступление. Э, ни номера статей, ни части статей не изменились, вот, осталось только описание, э, вернее, прошу прощения, изменилось только описание. Вот. Э, Описание изменилось, но здесь мы опять же-таки эту ситуацию описали вот в только что написанном письме на имя уполномоченного. В период с 16-12-2014 -го, -го -го года, когда был подписан второй обвинительный акт, и до 10.03.2015 -го, -го -го года, когда был подписан третий обвинительный акт, в рамках судебного расследования дела не произошло ровным счетом ничего. Год ничего не произносит. Нет, э, не год, а сейчас я скажу. Четыре месяца, Четыре месяца. месяца. не произошло, ровным счетом ничего. То есть прокурор, когда поддерживает государственное обвинение, он когда э, видит, что что-то поменялось, кардинально или не кардинально, ну в общем что-то поменялось. Показания свидетеля либо дополнительные какие-то документы, которые дают основания, чтобы пересмотреть статью. Чтобы, чтобы пересмотреть свою позицию обвинения. А прокурор берет тайм-аут, просит суд и говорит, дайте мне время немножечко на то, чтобы я поменял свое обвинение, или может быть вообще отказался, вдруг человек не виновен. Так вот, осенью 2014 года прокурор взял тайм-аут и сказал, я хочу изменить обвинительный акт. И он его изменил, убрав 10 из 12 преступлений. Но потом, в 2015 году, он принес нам третий обвинительный акт, где, кстати, ну, не поменялись, поменялось описание ситуации, я повторяюсь. Так вот, я обращаю внимание на то, что в период с декабря 14 -го года по 10 мая 2015 -го года у нас в судебном заседании не произошло ровным счетом ничего. То есть не были допрошены никакие новые свидетели. Не было предоставлено никаких новых документов. У нас состоялось, я записи искал, раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Семь судебных заседаний. Каждое заседание длилось ну, приблизительно вот, 41 секунду 3 минуты длилось судебное заседание, 5 минут, 6 минут, 1 минута, 21 минута, это вот вручался последний обвинительный акт. То есть за это время никто, ничего не произошло такого, что прокурор мог бы, чем прокурор мог бы обосновать изменения своей позиции. Поэтому, ну, как мне кажется, это как минимум непрофессионально. То есть ну вполне возникает ее, извини, перебил, да. возникает э, вопрос э, так действительно Саша совершал преступление или это может быть видение ага. кого-то чье-то умозаключения, а может быть кто-то специально целенаправленно пытается навязать или так сказать закрыть наказать свою точку зрения, да, следствия. причем следствие страна обвинения прислушивается к одной точке зрения, причем игнорируя вторую. Вот. А к сожалению, мы оказались на той стороне, где нашу позицию игнорируют. И мы в связи с этими вынуждены были обратиться, так скажем, придать огласки этот, это дело, ибо. Если бы вы почитали обвинительный акт, то я Александру говорил, это было, ну, честно говоря, смешно. Тогда нужно было, можно спокойно поднимать все материалы э, хозяйственных споров между юридическими лицами, которые лежат в архиве э, Харьковского э, хозяйственного суда, да, э, хозяйственного суда Харьковской области, и возбуждать все уголовные дела в отношении тех лиц, которые не рассчитались со своими контрагентами. Ага. Вот. Пожалуйста. То есть 191-ое за владение между средствами. И еще один маленький момент для тех, для адвокатов, юристов, которые это будут смотреть этот материал читать. Э, Страна обвинения Александру меняет две статьи. Ну, мы с Сашей обсуждали вопрос, <кхе> э, что такое растрата и что такое мошенничество. Э, вот для меня это две взаимоисключающие статьи. Либо человек украл деньги либо человек их получил, но растратил не на те цели, на которые они предполагались. Так вот, в материалах дела нет противоречия, да. противоречия, Да, они не подтверждают. Эти документы, которые явля... есть в материалах дела, они не подтверждают ни одну, ни вторую, э, э, не подтверждают эти статьи, 191-190. То есть они, грубо говоря, с сшиты, ну, можно так сказать, в кавычках, ага. сшиты э, для того, чтобы Сашу предъявить это, ну, предъявили это обвинение. Какова цель, мы можем только догадываться. Исходя из тех материалов, зная о том, что в, в Польше ведется... Э, расследования в отношении того лица, который у нас по нашему делу является потерпевшим, то мы можем предположить, это всего лишь наше предположение, что таким образом человек пытается обелиться, так скажем, у нас в своей стране о том, что он не виноват и что эти деньги у него украли. А так называемый потерпевший находится сейчас на территории какого Мы государства? Мы не знаем, потому что он пересекает очень часто ездить сюда в Харьков, и бывает на заседаниях, потом снова ездит в Польшу и так далее. поэтому он, Но он не принимал участие в заседаниях? Он принимает, при, при, при, при, практически каждый раз он принимает заседания, для исключения, что он uh -huh. там может съездить в Польшу. Uh -huh. а для а, вас да. граница закрыта? Ну, слава богу, пока нет, граница для него открыта, он может перемещаться. Единственное, что на него возложена обязанность являться в судебном заседании. И... Uh -huh. Мы выполняем все, все то время, которое Саша находился под следствием, находится в... Сейчас, сейчас в суде рассматривается, он ни одного не дал повода, чтобы усомниться в том, что если бы я понимаю, Саша скрылся там или не приходил, mm -hmm. тогда можно было бы его обвинить то, что он сюда скрывает. Саша выполняет все требования Уголовно-процессуального кодекса, которые требуют. Он являлся на все повестки, более того в субботу даже в субботу в да, праздничные дни в субботу, да, дни да, в субботу да. приходили к следователю, вот. Но я уже не стал, мы уже, я не стал, так сказать, нагнетать обстановку по, по, по определенным нарушениям, поскольку думал, что это всего лишь, ну, не дойдет дело до суда, то всего, ну, исходя из тех материалов дела. Но, как оказалось, кто-то настроен очень решительно, чтобы Александра, так скажем, признали виновным. Вот такая наша история. Спасибо большое.